Если ты хочешь просто играть в религию, то ты погибнешь. Просто ходить в церковь, просто исполнять какие-то ритуалы церковные, это тебя не спасет. Тебя спасет только Иисус Христос. Тебя больше никто не сможет спасти, никакой проповедник, никакой пастор, никакой лидер, никто на этой земле, никакая церковь, она тебя не спасет. Это мертвая безжизненная религия. Когда ты уповаешь на свою церковь, когда ты уповаешь на какого-то пастора или лидера своего, ты в мертвой безжизненной религии, ты погибнешь. Тебе нужен Иисус Христос. Найди Господа нашего Иисуса Христа, взыщи его всем твоим сердцем, очистись от своих идолов, выброси все то, что мешает тебе следовать за Иисусом Христом. Приблизься к Богу и Он приблизится к тебе. И тогда ты спасешься через Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Он для этого и пришел на эту землю, чтобы спасти тебя, а не чтобы ты играл в мертвую и безжизненную религию. Покайся, мой милый друг, и найти Господа нашего Иисуса Христа. Да благословит вас Господь наш Иисус.